Так, что у нас нового тут в инстаграме? Лайки, хорошо, ой, уже пол шестого, надо ужин готовить, сейчас дети перебегут. Мама, мы пришли! Мама! Раздевайтесь, раздевайтесь. Ужин готов? Конечно. Все готово, проходите.